Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Онгурян Александр. И знаете, что я вам скажу? Что-то мы с вами засиделись. Начинаем шоу. Пора вставать. Как же часто я встречаю людей, которые находятся в полной долговой яме, но и при этом сидят и ждут у моря погоды. Ничего не предпринимают, а при этом еще и обвиняют всех вокруг. Я не вообще не виноват. Банки, коллекторов, наши несносные законы, своих родственников. И этот список можно продолжать бесконечно. Давайте на чистоту. Только ваши действия действительно могут изменить ситуацию. Причем волшебные таблетки не существуют. Для того, чтобы раз и навсегда избавиться от долгов, придется постараться. В этом видео мы разберем основы основ. Что делать, чтобы не только избавиться от долгов, но и от хронического безденежья. Для начала вам нужно понять, что долги – это простая арифметика. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Вы тратите больше, чем зарабатываете. Причем неважно, по какой причине это происходит. Значит, вам нужно либо больше зарабатывать, либо меньше тратить. Многие, зарабатывая 10-15 тысяч рублей, покупают себе последние модели телефонов, обедают в кафе и ничего не предпринимают, чтобы увеличить свой доход. Итак, три простых действия, которые помогут поднять ваш уровень мотивации и, как следствие, найти решение вашей проблемы. Первое, что вам нужно сделать, это взять ответственность на себя, за все, что происходит в вашей жизни, какая бы ситуация у вас сейчас ни была, не стоит винить в этом никого. Как я уже говорил, ни банк, ни коллекторы. Что я коллектор? Знаешь, что это такое? Знаю. Никто-то другой в этом не виноват. Причем многие путают ответственность именно с чувством вины. Вина – это деструктивное чувство, которое не приводит к положительным изменениям, приводит лишь только к самобичеванию. И ответственность – это совершенно другое. А ответственность – это как раз-таки осознание того, что вы сами оказались в этой ситуации, именно ваши действия привели к этому. И значит, вы сами можете решить эту ситуацию, вы можете справиться и можете изменить свою жизнь в лучшую сторону. Второй не менее важный пункт ⁇ это быть благодарным за все, что у вас уже сейчас есть в вашей жизни. Зарплаты хорошей нет. Машины достойной тоже нет. И да, многие скажут, что не за что благодарить жизнь, потому что в жизни происходят одни проблемы. В этом-то как раз и проблема. В том, что мы фокусируемся, как правило, на каких-то негативных вещах, на том, чего у нас нету. Вот, например, у соседа что-то есть, а у меня этого нету, значит, это плохо. Но поверьте, в вашей жизни тоже есть много чего хорошего. И нужно просто фокусироваться на этом каждый день. Если вы каждый день начнете подмечать эти вещи, просто вечером сядьте и выпишите по пунктам, что хорошего сегодня у вас произошло. Скажите, что произошло чего? причем это может быть не обязательно какое-то например финансовое событие что вы заработали денег или произошло что-то крупное это может быть какая-то мелочь вы вкусно позавтракали вкусно пообедали вам кто-то улыбнулся поэтому когда вы начнете фокусироваться пусть даже на маленьких позитивных изменениях очень быстро в вашей жизни начнутся и более глобальные и позитивные изменения в том числе и в финансах но и последний пункт на сегодня это соблюдать финансовую дисциплину постарайтесь прямо сейчас начать тратить меньше чем вы заработали. Помните, в начале видео я говорил, что долги – это простая арифметика. Если у вас долги, значит, вы тратите больше, чем сейчас зарабатываете. И это нужно максимально быстро изменить. Начните откладывать 5-10, может быть, 3% от вашего дохода. Главное – это делать сразу, как только вы получили деньги. Не ждите конца месяца, потому что к концу месяца, естественно, у вас не останется. Просто денег нет а как только вы получили деньги, отложить может быть 500 рублей, может быть 100 рублей. Это не составит большого труда, но это начнет вырабатывать позитивную привычку, которая очень быстро приведет и к позитивным изменениям в ваших финансах. Также очень важно не принимать эмоциональных решений по поводу денег. Если вам что-то понравилось, вы идете в магазине, и вам понравилась какая-то вещь, не принимайте решение сразу. Я понимаю, если бы у вас был неограниченный бюджет, то вы могли бы зайти это себе и купить. Но если сейчас вы находитесь в той ситуации, что вы должны банкам, друзьям, родственникам, знакомым, неважно кому то поймите что сейчас вам очень важна именно дисциплина и поэтому не нужно тратить деньги на все что вам нравится придите домой успокойтесь и на следующее утро примите решение так ли действительно нужна вам эта вещь и в большинстве случаев окажется что пока что вы можете обойтись без нее и еще один очень важный пункт который относится к финансовой дисциплине научитесь говорить нет пойдем в садик нет. пойдем в садик мы очень часто действуем, исходя из того, чтобы о нас не подумали ничего плохого. Мы даем займы тем людям, которым не хотим давать. Либо, возможно, тратим деньги э, не по своей собственной воле, а потому что от нас этого хочет муж, жена, какой-то родственник, и еще много разных ситуаций можно придумать. И это совсем не значит, что вам придется теперь отказывать всем и во всем. Нет. Просто нужно научиться говорить «да» или «нет» от силы, а не от слабости. Научитесь говорить «нет», когда этого требует ситуация. Я не знаю, что сейчас происходит в вашей жизни. Но я точно знаю, если вы начнете регулярно практиковать эти простые действия, то позитивные изменения не заставят себя ждать. А вы не засиделись в долгах? Пора вставать.